Как все-таки быстро мы забываем все то доброе, что сделал для нас Господь Бог и делает по сегодняшний день. И как долго мы храним обиду и свой ропот на Бога. Так было всегда во все времена. И люди они очень быстро забывают все то доброе, что сделал для них Господь Бог. Почему? Почему люди не понимают? что ропот, именно ропот он убивает человека. Именно от ропота в пустыне, когда Бог выводил израильский народ из Египта, более всего погибло людей от ропота. Они роптали на Бога. Они забыли все то доброе, что сделал для них Господь Бог. Почему так? Почему люди не хотят ходить в истине? Почему им нравится грешить? Почему им нравится жить для себя и наслаждаться этой жизнью на этой земле, когда мы всего лишь странники и пришельцы здесь, мы здесь не будем вечно. Мы, жители небес, мы должны стремиться к небесному, мы должны жить небесами, мы должны жить здесь так, как будто мы здесь гости, а не корнями в прирастать к этой земле.